оба привет ты на канале бромовед здесь на этом канале мы разрешаем разные психологические моменты психологические запросы людей если у тебя есть запросы приходи ко мне на консультацию меня зовут антон шульгин я дипломированный психолог буду рад тебя видеть а сегодня а сегодня я хочу поговорить о философской теме время место обстоятельства значит смотрите Наверняка же вы слышали такой принцип, называется «время, место, обстоятельства». Это, это, правило, это правило, оно впервые встречается в древних упанишадах, в ведических трактатах, и оно звучит на санскрите как «кала, дэша, патра». «Кала» — это время, слово «кал «календарь». «Кала» — календарь туда идет. «Дэша, кала, дэша, патра». «Дэша» — место, «патра» — обстоятельства. Давайте по философскому чисто философский выпуск кому интересно вот просто вот философия да вот мне например она очень интересна и хотел с вами поделиться вот таким очень интересным соображением как понимать этот принцип что это значит это означает что всему свое время место и обстоятельства со временем в принципе понятно все надо делать вовремя если мы что что-либо да будем делать вовремя мы получим максимальное благо и в то же самое время самое большое наказание и самые большие проблемы мы получим если мы что-то будем делать не вовремя это понятно что если мы съедим не, еще не созревшую картошку да мы получим сильнейшее отравление если мы сначала пойдем работать потом мы пойдем учиться а потом мы женимся то есть мы все сделаем не, не в соответствии со временем, мы получим максимальные проблемы. Соответственно, с временем все понятно. Следующее ⁇ это место. Собственно говоря, а где мы это делаем? Это как бы некая точка пространства. Казалось бы, но не совсем. Я сейчас объясню, в чем здесь может быть философский такой вот интересный момент. И третий момент ⁇ это обстоятельства. Обстоятельства ⁇ это непосредственно само действие. Что мы делаем? Мы там забиваем гвоздь, кушаем яблоко, я не знаю, там, ну, покупаем что-то, неважно, это само обстоятельство, то есть, что мы делаем. И здесь вот э, с местом именно с местом не совсем все может быть понятно. С одной точки зрения, как будто именно с поверхностной точки зрения, самый как бы, первый базовый уровень, если мы возьмем, то место это непосредственно физическое место пребывания какого-то объекта во времени, да? например меня или машины или еще что тут, где она была в точке пространства, то есть координаты какие это первый момент, но не совсем но не совсем он до конца полный. Давайте я сейчас вам объясню и себе в том числе лишний раз покажу а что здесь может быть какой здесь может быть второй смысл второе дно более глубокое понимание под местом что такое место и когда мы будем вот именно так понимать то это пословица да вот это некое жизненное правило жизненный афоризм заиграет совсем другими красками Итак, смотри в качестве примера под местом я приведу такой пример чтобы было наглядно понятно не сухую философию дать а просто вот именно в качестве примера просто вообрази жаркий летний день жаркий летний день девушка гуляет в парке с собачкой значит собачка захотела пить и девушка каким-то образом это поняла что сделала девушка значит она встает берет собачку на руки берет бутылочку воды и грубо говоря сначала отклебнула сама а потом стала пить, давать собачке Просто такая-такая сценка То есть стоит человек, никуда не двигается У нее на руках собачка Она берет бутылочку воды, попила сама И потом дала пить собачке маленькой, да? Представил По поводу времени Время одно и то же здесь Время это когда девушка стоит И значит дает собачке попить Пускай это будет 15 июня 2000 года а, значит, 12.00, да? ну, условно где -то. По поводу обстоятельств По поводу обстоятельств все понятно Значит, девушка пьет сама и дает пить собачки. А теперь по поводу места Место, первый уровень приближения, понимания Это что девушка и собака находятся в какой-то стране, в какой-то городе В этом городе есть парк, в этом парке есть вот какая-то аллейка И в этом, на этой аллейке есть какое-то место, где стоит эта девушка а вот теперь второе понимание уровня места. А вот давайте теперь посмотрим так: а в каком типе теле может пребывать сознание? То есть мы смотрим, что вот есть биологический вид собака, да, и у собак у них примерно одинаковое сознание, да, у них как одно сознание. Возьмем там кошки, у них там другое сознание, да, возьмем там, не знаю, морские какие-то животные, у них третий тип именно тип сознания. Люди, это вообще отдельный тип сознания. Если мы посмотрим под словом «место», мы поставим знак «равно» и напишем «тело», то тогда совсем все станет по-другому. То есть, получается, время, место и обстоятельства для тебя, для той личности, которая воспринимает это правило, будет звучать так. Сначала самое важное — это понять, когда я что-то делаю. Потом надо понять, а в каком теле я нахожусь. И только потом уже идет обстоятельство. То есть, получается, что... И девушка, и собачка, они физически находятся в одно время, в одном... У них одно обстоятельство они пьют воду с одной стороны они находятся географически в одной точке местности до да, в одном месте но по факту если чуть глубже копнуть то мы поймем что сознание собаки да она находится в теле собаки а сознание человека человеческое сознание да, сознание этой девушки оно находится в теле девушки и тогда под словом место Будет совсем другое как бы понимание, потому что время-место обстоятельств для собаки будут одни благоприятные правила, которые им будут объяснять в какое время, в каком месте, что им нужно сделать. И совсем другое для человека. У сознания животного, у него свои цели жизненные, свои задачи, свои страхи и свои желания. И точно так же у сознания человека тоже свои цели на жизнь, да, свое понимание жизни, какие-то желания, страхи, амбиции. У нее свое. Это совсем два разных типа сознания. И когда, казалось бы, все одинаковое, и время одинаковое, и обстоятельства одинаковые, и вы прямо вот рядом, там, ты прям на руках держишь эту собачку, то получается, сознание собачки, оно находится как бы в своем месте, в теле этой собаки, а сознание тебя как человека, да, оно находится в теле человека. И получается, что вы как бы вроде как находясь в одно время при одних обстоятельствах, и даже географически в одном месте, но на самом деле вы находитесь совершенно в разных двух вселенных. Абсолютно двух разных вселенных. И вот хотя физически, да, мы можем быть в одинаковом месте, но с точки зрения нахождения сознания мы можем быть совершенно в разных местах. Вот, собственно говоря, вот я хотел с вами поделиться. Напиши, пожалуйста, комментарий, что ты по этому поводу думаешь, может у тебя есть какие-то интересные соображения, пофилософствуем вместе и отвечая на все вопросы. Все, до скорых встреч, пока.